Зор яхше киракли маломот. Ай, зато я дош ⁇ л. Ай, на сезон зор мушни джаво. Ай, зато я дош ⁇ л. Я не буду ходить, я не я не буду ходить, я не буду ходить, я не буду ходить, я не Бердона лайк, утина лоха, ба, омад, барагет, периштан, Ассаламу алейкум ассаломуалий кимайзвертандоштар, сзабабаламий алейкум сзабабаламий мухамаджамадива, сзабабаламий мухамаджамадива, сзабабаламий мухамаджамадива, сзабабаламий мухамаджамадива, сзабабаламий мухамаджамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабабаламий мухамадива, сзабаламий мухамадива, сзабабаламий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 БМО, турки, кесабола, да? Пакат, балес, да? Узбекистан, расия, турки, му, бошка, да, да, да, Отородный дор, уеклеп, маневр, а токи уже из-за восстана. Ханьеволла, да? Хобу, чартер, стен, узбекистон, чартер, скеп, вилета, галла, соросэм, чем дурать, да? Отормезеном, болдиодом, отормезеном, Я неким дурмума, да, кем-то я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 Факт, который не был ассада, был ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, ассада, Полюля дел четыре раза в вот тут мочит, как мы с ним что и это кимдуло, и вот тут кимдуло, и вот тут кимдуло, и вот тут кимдуло, и и вот тут кимдуло, и вот тут кимдуло, и вот тут кимдуло, и вот тут и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 сам, чуть-чуть, что мама, джог. Хоп, ай, я не ездил, я не ездил, я не ездил, я не ездил, я я Чатарис, Орхалик, Кеселе, Бола, Хитчканде, Муа, Муа, Муа, Муа, Муа, Муа, Муа, Муа,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 Турция, Хавайоларь, билет Агаларь. Беласла, Турция, Хавайоларь, Рассата, Тасрата, билеты уже билеты уже на Беригиенде, Айрапорт, Оторгиенде, Се, Кимдрурайт, Яб, Дейт, Шанек, телефон, Дейт, Шанек, 500, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800, и журналисты, и негальное кокое, узубльгианы, калеяпты, но нехоте, и узубльгианы, и узубльгианы, и узубльгианы, и узубльгианы, и узубльгианы, и узубльгианы, и узубльгианы, и узубльгианы, и узубльгианы,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 о, серди, Юрий, о, серди, оттуда. Ты смотри, как это а ты аппирал, а не, а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 как надо чунки Узбекистан сейчас на национальной арене, хабар берет. Меня укололи, когда я уордам, что И да, Узбекистан еще на стороне пламя. Меня, чарта Турция на уз чарта риска Турция габарит, то есть не надо. Меня Отч, что очим, пицьярде, гошинарсода, да, волошед, а ни булла, да. Улучши, не в этом есть, не в не о, значит, я не знаю, что я только что увидел, банальная старинная телеграмма, да, джуннальная телеграмма, что да, брент, шашлык, да, брент, шашлык, да, брент, да, брент, шашлык, да, да, брент, шашлык, да, брент, шашлык, да, брент, шашлык, да, брент, шашлык, да, был один характер, который всегда мэр, что-то. Меня удохала, что Бетнандош, Адам, Скилло, Сдадам, Бланава, Гец, f sela bo’ladi. zo’r vizolar orqali ko’rishkuncha xar. O buna bo’ganlar doim aytlamaman. La boskellar kattakor rahmat bo’sin. Bu hozir rahmat aytiapdi foydasiyo deb bari bir yurgan insonlar foydas bir kun Rahmat Субтитры